Опа, типа... Вебка от жумбы пошла Опа. Ну тогда Опа. получается, что, Толя, первая жумба, да? Да Короче, Это одна коробка целиковая. Секунду. Нарезчикам привет Друзья мои распаковывают Посылки, которые я им отправил, uh, у Жумбы, помимо того, что о чем мы договаривались, это наушники для самого Жумбы, для его друга Зенвисла, который тут также сидит. Uh, еще и будет секретный два подарка, которые Жумба не знает. А у Толи, ну, ничего секретного нет, но тоже, короче, посылочки будут, в общем, вот. Да. да что, ну распаковывай, шо. Только адресы там не спали, нет, это ничего. Не, не, не, он сейчас эти наклеечки как-то. Ну, попросту Я могу просто закрасить чем-нибудь. И их вообще вытащил, выбросил. Салам, ребятки. Опа. Что это? А вот этот код... А такой большой? А если... Да. Ну там... Ну там же два наушника. Наушника. И все. Нож, реш. Блядь. А как резать? Такой большой но это кстати Алло, сам, самая дорогая в итоге посылка получилась вот в сдеке ну хотя бы меня не наебывали если бы прикинь же бы я бы тебе вот эту посылку отправлял с того сдека ты же вообще пиздец был бы а вот там скамеш что ли жестко О. да там меня наебывали на деньги там вот э... а, а ты знаешь сколько твоя посылка тогда стоила нет я даже... все тогда и тогда не знает это, это, это тайна примерно столько же что за клава так, спрашивают, ]めっちゃ... кстати? X-Gears GK777 на стоит... X-Gears Секс. да, Sex. Это okay. как там uh, привет сексик? Так, это что? Скам, <сих> <сих> подожди Что это? <сих> Пластик Опа, а, все а... открыто <сих> <сих> <раз, сих> Че, это такое? Два, Видимо, а... что по-моему а прыгали Опа Ебаный в рот нет, коробка Подождите. такая должна быть Это, а, должна быть? ну, в видосе ну, Сразу видно, Джумба не смотрел мой видос да. Я там нет, как я бы я и говорил смотрел. о том, что Самая да. худшая я коробка продержу Я продержу наушник С читала, наушниками читала. все нормально, это из Invisla. Так, а это да. Это секрет? Это секретный да. подарок, ну ты, это я секрет, думаю, секрет. так уже я понял, Ширидург. что там Нет, я не понял Ну и я внутри, я короче Внутри блэкаутов тоже еще микросекретик Микросекретик Оба. О, у меня дом появился. Все, Владос теперь в коробке живет. Блокауты. Что, с чего Говорим, это секретик, а люди подумают, что это секретный подарок за миллион. Так, давай с... начнем с твоих... Да, с, с коробки. Ой, коробка, можно. У меня также... пакет, это и есть подарок? Нет, там внутри, ну, это просто пакет. У Мы меня, пакет отправили. У меня также лицо выглядит по утрам перед работой. Абсолютно, yeah. абсолютно точно так же. Yeah. Если там что-то не так упаковано, все претензии к Даш. Нет, все нормально. Даже если... О, у меня новый микрофон появился. Это лучший микрофон среди всех наушников. И он в другой не влезет, там есть специальный ключик для микрофона. Я слушал, как они звучат у тебя на видосе, это вообще балдежно. Теперь осталось найти какую-нибудь... Попробуй их просто я примерить, удобны они тебе или нет. А то там в комментариях писали, что они давят людям. Ну, типа, мне хорошо, а люди писали, что давят. Давай, одевай. Отдавай мне мой второй наушник. Прикинь, сейчас кажется, что давят. придется под вебку нырять сюда, понимаешь? Не, я под нырять не... Давай ныряй. Покажи свою головешку Зенбочка ходит. Я Это тоже сейчас как -то. немножко удивился. могу только. Ну, не просто. Ну, мне не давит, по крайней мере. Ну, все, это, это ну, самое главное было. Хитрить, как них хорошо. Значит, ну, все, можешь Жумба параллельно свои распаковывать. Люди-то наушники видели там. Главное, что издависло удобно или нет. Ну его будет удобно. Белое... Ну, внутри, Белое... внутри этой коробки тоже есть небольшой и сюрпризик. Белая бестия. Ну, держи да, погоди, ты, погоди. Чат вот дед, капец, там. и замолчали. А ну-ка, чат! Ущит. Oh, Насрите в чат. Так топ не спал. О, это, это вот упаковка, вот это знаешь, как это китайские игрушки, китайские машинки на радиоуправлении, вот этот белый пластик. Упаковка. Тебе реально не напоминает? Опа. А где дашь? Вот. А Опа. вот. Опа. А <смех> я разбираю. <смех> Или. <смех> Вот эту штуку Режу... можно в вебку показать типа что там, потому что алё осуждаю нахуй. Осуждаю тебя, осуждаю тебя. Это была всего лишь шутка, это была компьютерная игра. Вот, вот. Это, это значок. Это моя вторая ну, Собирай себе значок. Так. И куплю пакет чендем дорого, в смысле? Эчендем это дорого? В плане, там же бесплатные <смех> пакеты. Мы там шапки покупали. Ну, забирай. Бесплатные, бесплатные пакеты. Бюро, бюро, бюро. <смех> Опа. Что, и как тебе? Главное забыл вытащить. О, еб... У меня самое главное, вот оно стоит, понимаешь? Нет, а, ну да. Понимаешь? Понимаешь? Тут тоже ключики есть, понимаешь? Что у жумбы за клава? <смех> <смех> Еще раз спрашиваю. He Hex Gears NGK 707. О, для тех, кто вот понял, 40. тот понял. Сход с На Алиэкспрессе она стоит 3 рубля. По скидке можно за 2 забрать. Ну-ка, все, подожди, я вы научный путь, вот этот сиоми. Ну давай, Жума, мне интересно уже. Это все понятно, вот это вот там наушники, все, да. Главное, удобно-неудобно. Нравится-не нравится. А вот мне интересна твоя реакция на пакетик инчиндема. Только там, там ненчиндем. Hmm? Интересная реакция, что. А, он не и слышит меня, что ли? Да, он не слышит у меня наушники. г гы Не, кайфово сидят. Давай, голову тоже суй. Да сидят-то они неплохо, они по качеству говно. О, голова, Здравствуйте. Ну, по качеству микрофона только есть. Да нет, микрофон там тоже говно. Да, там как звук, так и микрофон. Единственный косяк, это уже моя придирка, по большей части, потому что у меня серьга в левом стоит. Из-за этого они не плотно племок продвигают. Так, теперь пакетик из чиндемо. Нет, это пакетик из чиндемо, но то, что там внутри, вообще никак с этим не связано. О, шии. Дай мне что-нибудь. Уля-ля. Да, да, давай. Ши, ну майга. Это что, лосось? Это парень. лосось. Если что, это новая. Ух ты, что он Это дракоша, это без разницы. Покажите людям. Как, как? Подожди. На стол положить? Или в а можно не? Давай, на стол положим, потому что она как раз умещается. Да, блять, двадцать пять. Теперь у меня Ночнушка хорошая. Нет, наконец-то у меня третья белая футболка. Ура! Ой-ой-ой, пакетик это из Эчин Я бы взял себе такой. Почему мне все говорят про пакетик из чиндема? Что в нем не так? Пакетик Самое время разыграть его. Эчин это типа что-то... Мы просто купили там две шапки. Одну Даши, одну маме. И носки-носки. А, ну и носки. Там обычные цены. Че, это какая-то элитная штука, yeah. что ли? Это балдеж. Ну, Муж они удивляются, потому что я <H2> ушел из России. А, точно. Они ушли из России. А, у нас работает. года. Ну да, получается. Ну да, у тебя это все понравится. Я пиздец доволен. В общем, предлагаю вам пока протестировать эти наушники. А пока Толечка да. распакует посылочку. Ок, мы тогда пока... Оп, моя очередь, понимаем. Да. Нихуя, а что у тебя свет куда-то появился? Опа. А. Понял. Я просто так сидел, я уже вот открыл, чтобы 10 лет ее распаковать. Так, открываем. Почему там ли такая большая коробка? не знаю. Она меньше, мне кажется. Не, да, там есть... М.С. Ну, короче, это как у жумбы с инвислом, только она на 50% обрезана. Она я не дооткрывал, постарел немножко. Это, это жизнь называется. помотала. Да-да-да. Я... Еще на 10 лет. Я первый раз открываю такие большие ссылочки. Ну, то ли там нет ничего, прям то, что он не знает, типа футболки и типа того. Там есть. Что-то. <с Stamp> Толя знает, но вы не будете знать, пока Толя не покажет. Толя, сейчас открою через 10 лет. Потом покажу. Она же не с другой стороны открывается. Не знаю, по-моему, да. С с, <с с, вообще, ну вот. Ну, вон там ярлычок починают. Сверху. А-а-а! Всех Сказали бы раньше. Ох, но тут хотя бы Спасибо, ребят, очень приятно Пожалуйста Не за А что с качеством вебки? Ну не у всех Рейзера Вот Смотрите там Мышечка Dragon. С видосикой Чтобы в дотку играть Она так и была помятая, я не помню просто Да, если ты посмотришь видос, там все было помятое А веб-камера, которая была, она вообще была разорвана, нахуй. О, вот это я помню, да. Если что, у Толи полностью сломал, или как, или не полностью. Короче, мышка клава у него сломана Некоторые вот кнопки не у работают. Мышкой. Мышка отваливается, на клаве некоторые кнопки не работают. Вот. Конечно, не топовая замена у него, что у тебя там было стилсили, или что. Или у куди? меня залман. Залман, ну, ну, а Так мышка... скажем. Мышка Corsair. Вроде бы какие-то именитые бренды, но сломались нахуй. Конечно, это не замена по качеству будет, но... В мышке, допустим, такой же сенсор. Или лучше, я даже не помню уже. Ну, если Толя займется клавиатурой, то она будет нормальной. Она будет лучше. Но она никогда не станет, там, типа, ТКЛ-кой или фуллсайзом. Она все так же станет 60% без стрелочек, без ее Блять, где ее? Она тоже на скотче тут или нет? Да, Ты, Толя, у тебя проблемы с коробками? <с ну знаешь, у меня давно ничего нового не было, поэтому у меня проблемы. Сейчас Толя будет кастовать на эсэсе, кайлами башить правильно. А ну да, тут тучка. Толя, что за наушники Туда, спрашивают? Это Филипп какие-то. Филипп? Филипп Кор Морис? Да. Не при... Филипп Морис, просто Филипп. Просто Филипп. Просто Блин, я коробку убил. Все. О, нет, все нормально. Там скотч был? Ладно. Не важно, кто, что там кто, было. Кто, кто, Отзолит -то язычок не смог открыть. Да. Опа. Сюда. У меня вот тут то ли проблемы с коробками и бананами. Что за прикол с бананами? Что за прикол с бананами? У меня я все хорошо знаю. с бананами. Вот она. Золото новенькое. Сюда. У тебя прям. Ой, слушай, Толя, у тебя так получается вообще бюджетный набор геймеров. Fifina playing game, Red Dragon, мышка, Клава. Осталось наушники FIFA. <influences> Зачем? <еще>. Сюда. Ну, в принципе, все. О, так, мышка, точно. Я про тебя и забыл. Медленнее открывай, чтобы у меня нарезка три часа рендерилась. Ой, опять язычок открыть не могу, на ну, голос. Лайфхак там сзади можно просто. Зачем ты вообще экономишь коробки? Они так все порваны нахуй. Или ты кому-то потом еще будешь отправлять? Ты не знаешь на бананов. Буду. Я не знаю, что за прикол с Толи с бананами. Еще одна наклеечка: Теперь их у меня. Одну на долг. жопу Толи, одну на жопу Алины. Чуть будет. Ладно. Это... Она такая красная, знаешь, как будто клеймо делают паяльником. Ну, смотрите, какая сосочка. Все, обзор сделан. Ну покликай там, как тебе вообще? Я уже покликал. Ты на клаву. Я вот так вот сидел, кликал. Думал, вы услышите, но так он же был у нас, когда не у нас был. Да, понятное дело, но я типа для полноценного там блять, я чуть себя не порезал. Да, у меня такая штука, чтобы эти кутикулы убирать. Я, короче, взял сейчас ее по коже вот так вот шлифанул на ноге. Куда ее пропала, Блядь, где ее? Ярик пишет, что ему какое-то казино написал, но их нахуй послал. Правильно, Ярик, не надо. Казино мы осуждаем. Как бы на Что это? Иисус забрал просто. Руки с неба потянулись. Хотели забрать, что забрали клаву. Зато у меня мышечка осталась. Че. И нахуй я отправлял А реально, как нажать ее через FN? FN плюс Escape У тебя в теории есть, Толя Ему даровали. Это, это если что, его мама ли обратно? Спасибо, Даня, что прислал мне ее <laughs> Из неба Че, Жумба, что там, занвисал как наушники? Он, он уже... А, а о вот этот товар, все, он бегает, хочет домой убежать. Так, чат, видите эту мышку. С этой мышкой я буду вас теперь банить. А этой клавиатурой писать время, насколько сколько, стране. Будем... праздновать. Так что готов... Точно мощно, Толя. Теперь Толя сможет... Продуктивность увеличилась. Толя, ты теперь понимаешь то, что ты сможешь магическим эсэфом играть? Капец. Толя играет за Ну, когда-то да. Если ему дают мид, иногда он берет эсэф. Но обычно я такой не спрашиваю мнение Толя и сам иду на мид. Иду на мид. Дай мне пососать. Куда она тянется? А, ты ее включаешь? Да. Можно и клаву сразу mm -hmm. подключить. Но не уверен, что ты этой клавой будешь пользоваться. В принципе, этими девайсами, что ты будешь пользоваться. Потому что... это, это, конечно, хорошие бюджетные девайсы, но 60% это 60%. Рано или поздно ты заебешься, мне кажется. 60% это такая приятная. Ощущаю, она, как... кликает. О, она кликает. Она кликает. О май гаад! Нельзя. Так, вам передай что-то На счет 60% клавы Толя похуй, потому что Толя будет пользоваться двумя сразу Одной правой рукой, другой Это, знаешь, Это голос с небес Медовый инвокер, все, Толя тебя благословили Играть на инвокере Иисус второе пришествие, или третье уже Сначала забрал, потом отдал Потом сказал, что да Третье пришествие Уже пятое чем Ой. пахнет, Олю? Я нашел? об этих штучках мечтал всегда. У тебя их никогда не было. <laughs> Я их посеял где-то. У тебя еще и хот свап клава, там, да, и можно помазать. Такой голос у мамы. Мама такая молодежная. <laughs> Тебе зумбы как наушники-то там. Кайфарики. Понятно, Синвисл но... и... самые хайповые ворвал, но вот насчет зэтов там сомнительно. Из-за того, что у меня серега влево мухи, и она поперек стоит. Они не полностью прилегают, но это как бы похуй. Че, Толя произошло? Стыд у него этот свечу королев. Да. У меня еще один есть. Теперь каждому, кто не будет на стриме косячить на против, Сейчас их второго не станет. Каждому, кто оформит подписку на полгода, Толя будет отправлять свечи. У меня уже два сперли. Пестец. А Z Immortality, а есть ход Ой, я, честно, не помню уже. Ну что? А кстати, можно? Чо? Можно еще пометочку? У меня про Клаву спрашивали, в ней, кстати, тоже есть хотсвап. Swap. Hot swap, горячая замена. Да. И что-то еще... А, короче, когда будем в э этот делать Майнкрафт? Карта уже готова, все готово, по сути. Смотрел я. Нет, карту еще не смотрел, но зачем Типа уже в день Установлю, я думаю, там все нормально Короче, Жумба сделал карту Я написал 20 вопросов из 30 Я думал сегодня дописать Но так как мне вебка не пришла И так как, наверное, сегодня не все соберутся Я что-то немножко телетанул Поэтому завтра будем этим заниматься Должен собраться А кто должен собраться? Ты, Толя, Жумба, Глеб, Сережа кто еще ну короче люди <смех> люди ну, да. я забыл Хорошая людей. Идея. что это такое ну все короче пацаны удачи там вам пользоваться тестировать если еще в чате напишите свое мнение дополнительно бб бб вот так вот. вот так вот пацаны вот так вот Посылочки приехали. Это не все посылки, если что, еще будут ну куча там типа Глебу, э, наушники, Пранкер Бро, платочку, не знаю, правда будут ли они распаковывать. Э, да куча, короче, кому еще посылки едут. Я же сам говорил, я уже говорил вам, что я 1020 потратил на то, чтобы просто все посылки отправить кому-то. Это пиздец, поэтому еще очень много людей и ждем. Привет, Пранкер Бро. Привет. В общем. Информация для нарейщиков. Пранкер Бро отправлялась посылка э, с клавиатурой э, Дашиной старой э, Logitech G915, а также еще были вкусняшки. Вот. И она к нему сегодня приехала. А как, слушай, я твой номер не смог, ну, ладно. Ты у меня... бля. Долбая. Качество разочараю ка про... Чё? А у тебя, кстати, какая вебка? Мне Defender что-то там. Можно не продолжать, уже понятно. Короче, так первое это клава. А, стоп, ты уже достаешь и это и так. Прямо у меня, типа, был у меня она была только открыта, а защиту я не понимал. А теперь Ой. к вкусняшкам переходим. Это какие-то то. то -фи -фи. Ты ничего не показываешь. А Тихо, вот так должно видно. Быть. Какое качество вебки, классное, но это прям разеркаю про. У меня, чтобы ты понимал, это нормально выглядит. Ну не знаю, Полуки. у меня это вообще пиздос. Я вижу. Это что-то странное. Ну, это... по идее, она лучше должна быть. Это пранкер, подожди. да, это пранкер. Если что, смотри, там, короче, а, все вкусняшки. Знаешь, в чем прикол? Вот в чем прикол был. Что? У меня оставила снап камера. Мы вообще веб-кофф Классно. Вот, теперь... Oh, вот о, о, все хорошо, все, все хорошо, да. Это... С Смотри, yeah. а -а все вкусняшки, что у тебя находятся, это то, что мы не пробовали ни разу, мы просто покупали а немецкие польские с какими-то наклейками импортные. То есть то, что ну, ты не купишь просто в большой России, то, что есть только в Калининграде. За их качество и вкус вообще не ручаюсь, вообще не знаю, в чем прикол их там. Просто интересные всякие брали. Ну, кстати, выглядит вообще кайф. Чисто вот. Кайф. Ой, блядь. Я... Блядь. Блядь. У, меня, у, меня, у меня на клаву, короче, наехал этот. Вкусняшка. о. Это с грушей какие-то суфлешки? Или это типа в Рафаэлок? Я так и не понял. Да, вот типа вот того, да. Похоже, кстати. Сейчас, я буду в бок убирать, чтобы мне. Качество уводки. Она... Да, Очень так. Оно не фокусируется, а оно в Discord. Я не тексте. знаю, оно должно быть нормальным. Но оно почему-то поело говна опять. У меня тоже А, у меня размытие стоит в Discord, я понял, почему. Вебка переживает. Сейчас. Да нет, уже придумал Discord, это именно связи проблема, скорее всего. Постоянно такое. Интернет нормальный. вроде. Вот это вообще. Знаешь, наше похоже на. Нутелловские вот эти палки. Да, так в этом и был прикол. Я причем вот эту штуку, по-моему, всем купил, кому я отправлял сладости. В, вы, выглядит хайпово. Да, типа Нутелла, только не Нутелла. Ща, только вот это вот сделал, чтобы не мешало. Все. Чтобы а, качество хайпово. и ухудшалось. Да, знает Кстати, все... А, не, не все. Не, все. Нет, там еще что-то вот есть. То, тоже, вот это тоже. Фипик, как получить вкусняшки от вас? Получить вкусняшки, я не знаю. Я раньше давал такую штуку, что типа, не знаю, там, 5 тысяч скидывайте, я пойду вкусняшки куплю. Но потраченное время, и то, сколько все это стоит, и еще стоимость доставки, это пиздос. Кстати, вот последнее. Это похоже на... Сейчас это марципан Да, это калининградский локальный. алло. Ты же знаешь, что в Калининград чем славится марципаном и янтарем? У вот. меня хинтари из Калининграда есть, я же приезжал в него. А, ну вот. Марципан. А, ну я думал, ты не пробовал марципан. Ну, я всем отправляю марципан я всегда. Я не пробовал. А, но не знаю, какой тут конкретно. Хай. Я просто смотрю марципан, значит, марципан, значит, ложу в посылку. Не, ну вот эти коты Хай. это вообще пиздец. Это самые рофильные коты, которые я видел. Просто, блядь, шоколад с котами, нахуй. Хотели бы себе вот этих к к, -к, -к -кэт Ща, я это в бок чуть-чуть уберу Ну и клавиатура, собственно да. да, сейчас У меня, правда, микрофон Кстати, мышка у него тоже Razer Kai Pro Kai Pro, да? Ой, блядь, подожди <laughs> Razer Viper Ultimate Только не Cyberpunk Edition а, ты ж даже наклеечку нашли, раздобыли, положили. Сюда. О, кстати, усик булочки. Нет, он там должен быть. Скорее всего, ты просто волос какой-то нашел. У булочки. Он должен быть в салофанке там отдельно в зиплоке. Да. Стоп, да, а он, он не в коробке выглядит. случайно был? По-моему, в коробке. Он, он должен, должен был в зиплоке быть, быть каком-то. Он, наверное, в этот мог выпасть, потому что я, когда открывал клаву, я не распакован, но я чисто вот открыл коробку, что... А, вот. Вот он. Блин. О, я до... О, хайп, блядь, вебка не зафокусится. Вон он там. Но... Ну, его видно чуть-чуть, видно. Как бы мне его выложить, чтобы не удолбать. Катя вот на зоне стоит 300 рублей. Ну, где-то так и было. Черт. Черт. А ты радиоприемник-то... А, вообще здесь нет. Там радиоприемник нет. лежит? Тут провод лежит, как минимум. Сейчас самое смешное, если на радиоприемник не положил. Я, я сейчас, да, я тоже что-то подумал. Там так должна бумажки. быть такая, типа, флешечка. Самое смешное. Ее вот тут нет. Серьезно? А, не, он тут, наверное, вот. Тут, короче, они закатились все. No. Его, тут no. его тут нет, эм... Даша. Даша. Не, подожди, а сзади клавиатура есть? Кстати, как вариант? Да, вот он. Блять! Блять, я так обосрался! Я думал, еще одну посылку придется отправлять. я не уже пускай, все, саунд тест. Саунд -тест. Ну, нихуя не слышно, как всегда, собственно, как и Толя Ча, вчера мы... тоже кликал по Ча, клаве че, че, Отключу, это из него. Ща, где Посылка на 2 грамма. Да я ваху, я, я сейчас сидел и думал, реально придется еще что-то отправлять. Сейчас найду, где она при публикации. Где находится. А, во-первых, так. Да ее же видели, как люди кликают Тут интересно а, было, что за вкусняшки, наверное И в принципе, как тебе? Ну вообще кайфово вот, вот эта вот штука, она прям Антистресс <laughs> Эта клавиатура сейчас 20 тысяч стоит Для чата просто рассказываю Я охуел Я, я когда ее покупала, она стоила типа 18 Самая дорогая, потом она сразу же В момент покупки стоила 16 У меня там даже закрашено, ты можешь на коробке посмотреть Там закрашенный ценник Кстати, сейчас покажу даже вот, а потом вообще ее видел в Dainese за 14 Нет, а сейчас 20 стоит, я охуел А где? За 20к можно было купить 3 Razer, я про правильно Он видите, зачеркнуто Это получается, я купил на следующий день на нее скидкой И переклеили наклейку, а мне ее просто закрасили, чтобы я не видел, что она дешевле короче, в обзоре думал, что вот эти кнопки, не пластиковые, не резиновые Да там кайф. справа тоже резиновые. В общем, тебе нравится, как я понял. Да, кайф. Это единственный человек, наверное, который хотел низкопрофильную Клавус, которая еще вот такая типа тактильная, но тактильность на низкопрофиле, это, конечно, странно звучит. Это шумный, это Но он хотел. Ну, в общем, все, тогда получается. Все. Пока. Пока. Пока. Вот так вот. Вот такая вот посылка, пацаны, была. Вот такая вот посылка про Бро. Я не сильно э, застрял внимание вот на самом типа обзоре, потому что все, что я отправляю, типа в моих видосах есть. То есть вы это видели. Зачем? Э, ну, как тогда, помните, у Жумбы столи тоже привозил, э, ну, я типа, эмоции свои, как тебе лучше, они, они как кликает, как че, потому что это мы все знаем, это вы должны были видосы смотреть.